и нужны три открытых, амбициозных человека, которые готовы 2-3 года конкретно попахать, чтобы изменить свое качество жизни и зарабатывать в несколько раз больше, чем они зарабатывают сегодня. И если вы точно так же хотите путешествовать по миру, вы хотите быть полностью свободным человеком, то, возможно, вы подойдете в мою команду. Все зависит от вас. Ссылки под видео вы видите на экране. Связывайтесь. Всего хорошего. До свидания.